Крупнейшая нефтяная компания Японии NS Holdings прекращает закупки нефти из России. Об этом заявил сегодня глава компании Такесси Сайта. Он пояснил, что такое решение принято с учетом репутационных рисков. Агентство Kyodo отмечает, что доля российской нефти в закупках NS составляла до 5%, компания намерена заменить ее поставками из ряда регионов, включая Ближний Восток.